Версен, я ве Версен, и это немножечко, не то, чтобы мы проведем на моем канале, я ага, ша, быстро там, всё быстро, там мне не надо ничего потрясающих, и там, нафига мне это, собственно, надо, никто даже не заботится. А так вот, всем приветствам, что я ве Версен, и сегодня мы будем выживать в хардкоре. Что-то я как-то не особо хотел тут. Появляться в этой пустыне, почему-то, знаете, когда я всегда хочу заставить что-то, я появляюсь в какой-то запице, извините, у меня это полная запице. Что мне тут делать? Это, извините, даже выживать-то не особо можно. Особенно после первой ночи, потому что везде будут вот эти вот... Таким каким вопросам я открою концепты если я точно что-то сделать? Очень интересно. Будет просто превосходно, если тут будет пустыня с пирамидой. Они а с одним а не деревом непонятным. Это что, по-вашему? А Но Асакура, конечно, самое лучшее, что я мог видеть. Ну, да и ладно. Господи, меня тут никто особо не спрашивал. Да? Это да? а то что мы. Я опять тут меня немного отвлекли. Да, а что мы хотели сделать? Мы хотели с вами рубить дров. А для чего мы с вами рубим? А нам тут не с вами пригодится, поскольку у меня это хардкор выживание. Ну вы что, для чего тут кровать, извините? чтобы пропускать ночь Но где мне добыть уткать, я вообще не, не, не знаю. Я пока что вижу, что не знаю, с этим бегать. По всей этой пустыне и пытаться что-то нибудь найти, это полезное полезно. Очень надеюсь, что мы это с вами сможем как-нибудь сделать. Но пока что я вижу, только они а, гулы холма и саванну, конечно, конечно, наше звездо рама саван, Конечно, мы же, не могу, мы, же, не мы же не можем жить без саванны. Нам ее надо везде впихивать. Но только не пирамиды, не такие полезные вещи, да? Ну, конечно, конечно, зачем? Зачем мне какие-то пирамиды и, и все такое, да? Ну, я тоже не знаю. Пишите мне, да, как вы бы так тоже пишете. Так, ну мы можем найти коллеги, но только одно обидное, то, что не то, что нам надо. Это что мне здесь? Я очень хочу это сделать. Как это работает? А -а -а. И что нам тут делать, да? И кончается еда. У меня... У меня, в принципе, по-моему, даже нет шанса на выживание В этом мире. Он просто... Ну, да? Это хардкор. Если что, он сразу -то... это хардкор. Я тут не смогу щитировать. Ау! Лучше туда быть в Ну, давай столько проблем. Так, мы сами что-то нашли интересненькое. К этому интересненькому мы должны пойти. Тут вот еще саванна какой-то тип саванны, не важно какой. Типа, Собственно, меня это особо не интересует. Я у вас тоже несу. Это, конечно, все хорошо, это просто замечательно. Это ну, расходно. О, тут. У нас Хотя вот это вот чтобы не это достаточно так прикольненько. Блин. Секундочку. Отлично, сохраним. И идем бежим дальше. У меня кончается еда. У у меня нифига нет блоков, нифига нет дерева, нифига ничего нет. Я нашел какой-то металл, и в принципе, в принципе, чтобы уж не сдохвать по... чтобы не по Это да в принципе... В принципе, да? Так, отлично. Да, ну нафиг это мы закрываем. А, да, отлично. Ни ничего нет. Это расход. Просто превосходно. Какие-то странные. Достаточно. Так, у меня есть... Две.. Ага, я скрафтил. Отлично. Это мне там очень поможет. Так, мне надо хотя бы таких шесть штук. Отлично. Так. Добываем. А, да. Кстати, у меня больше тут. И делаем себе кирочку. Добываем немного камушка. Делаем вот это. И добываем еще немного дерева. Добываем палочки. Делаем палки делаем... ...херочки. Добываем. Извест. А пока мы сюда будем... Так, мы вниз не спускались, это было очень опасно спускаться вниз с нашей методикой, потому что мы находимся в таком выживании. так Ага, я понял. Так, а может там где-то должен быть там, где-то, там он. Вот, вот, вот, вот Вы ч такие мелкие? Японам, а нам конец, нам конец, нам конец. Один а удар, и нам полный пипец. самый малейший урон вот с кулака хоть что мы получим всему поэтому выживаю конец конец Яхт. Бегка. Ладно, пофиг на бегку, это мы конечно же, бега. Самое главное ягоды, ягоды, ягоды, ягоды. Ягоды. Давай, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Нет, нифига. Так сколько много проблем. А мы даже не можем ничего сделать. В вот общем, заключался печаль. все. Ладно, тогда просто закрываемся. И. Так, мы, кстати, поставим тоже какой-то. Тогда мы с вами просто закрываемся. Спокойно у нас уже. И у нас уже идет 10 минут, я думаю, этого за для для первой серии. Подожди. Я думаю, 10 минут для первой серии достаточно. Ставьте свои локосики, пишите, как мне выбраться из этой с, да, это... с половинкой хп. Вот. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь, всем удачи, всем пока-пока, не забывайте ставить колокольчики, все уведомления, чтобы мы с вами точно не